Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусный заливной пирог из молодых кабачков без муки. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Высыпаем в миску манку, добавляем туда сметану, перемешиваем хорошо и даем настояться 10 минут, чтобы манка разбухла. Кабачки натираем на крупной терке. Добавляем в них пол чайной ложки соли. Перемешиваем и даем постоять минут пять, чтобы они пустили сок. Тем временем замешиваем тесто. В миску с манкой вбиваем яйца. Добавляем оставшуюся соль и хорошо перемешиваем. Также натираем сыр на мелкой терке. Из кабачков отжимаем сок. Удобнее всего это делать с помощью сито. Хорошенько прижимаем, чтобы весь сок ушел лишний. Отжатые кабачки перекладываем в тесто. И размешиваем до однородного состояния. берем форму для запекания смазываем ее хорошо маслом и перекладываем туда массу из кабачков разравниваем и посыпаем сырной стружкой Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке ровно 30 минут. Прошло полчаса, наш пирог покрылся аппетитной румяной корочкой, можно подавать к столу. Вот и все, вкуснейший заливной пирог из кабачков готов! Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал!